Приобрели такую вот игрушечку. В общем, игрушка, походу, для мамы. Ванька! Ванька. Эй! Эй. Кукаратчик! Кукарат. С нашего магазинчика. Че молчим? Че молчим? У! У. А! А! а. а. У. У! У! Так, ну тут есть еще... Вот здесь вот это... Повторение голоса на ну, а вот здесь у нас, вот. Короче, веселуха. Вот так вот. Приобретайте с магазина игрушки. Приобретайте с магазина. С нашего веб-склада Тысяча мелочей. Добавок я буду еще выкладывать еще какие-то видео. Если вас интересуют игрушки, пишите в комментариях.